Всем привет! Сейчас мы с вами приготовим рутти. Это курица с овощами по-ливански. Для этого нам понадобятся любые части курицы, зеленый горошек, помидоры, картофель, лук, морковь, грибы, шампиньоны, соль, черный перец душистый, молотый, кардамон, лавровый лист. Отвариваем нашу курицу. Когда наш бульон закипел, снимаем накипь. Когда сняли накипь, добавляем наши специи. Лавровый лист, лук и морковь. Готовим до готовности курицы. Достаем курицу вытаскиваем из нее кости. Отставляем нашу кастрюльку с бульоном. Обжариваем наш подсушенный картофель во фритюре до золотистой корочки. Нашу румянную картошку выкладываем на форму для запекания. На картофель выкладываем наши грибы. На грибы выкладываем горошек. Немножко посыпаем солью и перцем. Выкладываем курицу. Также немножко перчим и подсаливаем. Добавляем наш бульон, чтобы он покрыл мясо. Сверху выкладываем помидоры. Отправляем нашу форму в духовку разогретую до 200 градусов на 50-60 минут. Вот у нас получилось такое замечательное блюдо. Его можно использовать как самостоятельное или приготовить гарнир рис. Приятного аппетита!